Йоу, ребятки всем привет. В общем, как вы могли заметить вчера, я выложила видео, где спросила, нужно ли мне создавать новый канал. Ну, большинство людей написали, что да, нужно. Поэтому я хорошенько обдумала все это и все-таки решила, что это будет правильным решением, потому что все-таки этот канал уже не мертв, конечно, но в глубокой-глубокой коме, из которой он, наверное, не знаю, выберется ли он когда-нибудь из нее. Вот. И моим новым видосикам, наверное, нужно дать побольше пространства, поэтому я абсолютно, абсолютно серьезно настроена с этой идеей с новым каналом. Так что вы можете найти ссылку на мой новый канал в описании. Там, наверное, уже будет какой-нибудь новый видосик, скорее всего, по благим знамениям, которые я вчера сделала. Вот. Также я постепенно перезагружу все видосы с этого канала на тот. Конечно, не все сразу, потому что, блин, мне чертовски жалко расставаться со всеми лайками, просмотрами и комментариями, которые они здесь собрали. Но, тем не менее, там они будут намного полезнее, намного более полезными. Там они, я надеюсь, найдут свою аудиторию. Что то такое? Боже мой. Вот. Собственно, да. Ну и насчет этого канала я не знаю, что я буду с ним делать, потому что я обещаю выложить... Ну, как обещаю? Хочу очень выложить видео про ЕГЭ. И потом я на самом деле... Просто не знаю, что будет, но давайте верить в лучшее. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы его возобновить. Вот. Ну и, в общем, заходите все на мой канал, подписывайтесь там, ставьте лайки там, все дела. В общем, да, поддержите меня в начинаниях. Спасибо.